Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман И сегодня, как я вам и обещал в прошлом выпуске, я вам буду рассказывать о Панама Сити Как вы знаете, яхтинг это возможность увидеть мир, увидеть разные уголки нашей планеты И это не обязательно связано с перемещением по воде Итак, как я вам и обещал, мы едем в Панама-Сити и я вам покажу, как устроена жизнь в этом большом городе. Если вы думаете, что этот город маленький, вы ошибаетесь, потому что вообще в Панаме живет около 4,5 миллиона э, населения из которых больше 2 миллионов живет в Панама-Сити. То есть это большой мегаполис. И, кстати говоря, очень важный момент. Панама – это единственная страна со всей Центральной и Южной Америки, которая по своему доходу находится немного выше среднего в мире. То есть экономически эта страна развита очень сильно. Ну что, готовы? Погнали! Но перед тем, как мы продолжим, у меня есть для вас небольшая информация. Итак, мы начинаем уже плавно наше движение в сторону Тихого океана. Но здесь, в Панаме, у нас будет еще один выход, еще один переход по программе обучения. Итак, мы будем идти с вами в Сан-Блас. Акватория достаточно сложная. То есть после этой акватории переходы в Средиземке будут для вас достаточно простыми. Поэтому, если кто хочет знаний э, в в декабре месяце мы объявляем курс, всего 3 человека на лодку. И основная акватория нашего нахождения будет Санблас или Куна Ява. А для тех людей, у кого стоит вопрос, что же делать дальше, куда возможно вложить свои деньги, или если у вас есть лодка, что же делать с вашим транспортом, есть такая возможность. Можно зарабатывать, собственно, на яхтинги, либо же использовать свою яхту на благие цели. Об этом вам сейчас расскажет Саныч. Тебе, друже, слово, а после этого мы едем в Панама сити Привет всем! Наша компания предлагает умное владение яхтами. Это стандартный чартер менеджмент, но мы называем его именно умным владением, чтобы донести смысл, главный смысл того, что вы можете получить. Например, если вы уже владеете яхтой, то это предложение в первую очередь для вас, потому что вам именно сейчас нужно решить, что вы будете делать со своей лодкой, если вы уже потратили много денег и не знаете, как быть дальше. Мы вам можем в этом помочь. Умное управление яхтой, Charter – это то, что может вам подойти. Во-вторых, если вы хотите купить яхту, но боитесь макнуться в эти нескончаемые расходы, проблемы, связанные с содержанием яхты, связанные с ее ремонтом, с тем, в каком море и в каком океане вообще ее хранить легче и выгоднее, где легче ходить, удобнее и так далее, вы можете купить себе яхту, а мы поможем вам решить все эти сложности. Это сильно облегчает владение яхтой, поэтому также вы сможете пользоваться вашей яхтой в течение нескольких недель в году, это может быть две недели, или может быть пять недель, 6 недель, в зависимости от договоренности. Также вы можете купить яхту самостоятельно из того, что вам нравится, в этом случае, пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы мы подтвердили, что яхта подходит нам для, для, для чартерной деятельности, либо вы можете попросить нас и мы подберем для вас подходящую, максимально оптимально для вас яхту. У нас есть хорошие связи, связи со всеми шип-ярдами, и мы сможем сделать вам хорошее предложение и заняться полностью всеми действиями от покупки яхты до ее оформления, перегона и использования. Таким образом, становясь владельцем яхты, вы не только не несете никаких расходов, проблем по, по содержанию, по эксплуатации, а вы также получаете еще и прибыль. Например, мы сейчас находимся на яхте Benitu Ocean 46.1, это как у Сережи, только модель на одну ступеньку новее. По ней прибыльность составляет примерно 10-11 процентов при использовании только в летний сезон и порядка 13-14 процентов при круглогодичном использованию. Это хорошие цифры за то, что вы владеете яхтой, не имеете никаких проблем, имеете профессиональную команду, которая ее обслуживает. Но и наслаждайтесь всем миром яхтинга на всех наших базах. Например, летом мы работаем на Ибице, зимой на, на, на наив а также у нас открылась новая база в Греции на Левкасе, на острове Левкас. Поэтому вы можете выбирать разные зоны для яхтинга, можете владеть яхтой нашей компании и получать одно удовольствие, никаких проблем. Всем привет! Так, мы сейчас едем в Панама-Сити. У нас планируется небольшая тусня на сегодняшний вечер. Пода! Оля, туристы! Как дела? Вот у нас пауэрбанк, мы готовы. Кляча остывает. Обгоняем этого синенького. Да. С припарковался. Ты что, тебе разумала? И бип, ⁇ пта! Навелись кипника попить. Тут вот так вот есть, все происходит на улице. Necesita tomarse otra botella, está en una sola bailando mi ritmo, sabe que no es más de lo mismo, como se mueve, mira la que bella, no necesita tomarse otra botella, está en una sola bailando mi ritmo, sabe que no es más de lo mismo, descarga la energía, dale, que no hace daño y baile esta noche como no lo has hecho en muchos años. No se trata de saber los mejores pasos, ni ser esto el rey del baile o oh Michael Jackson tienes que impresionar no simplemente es expresar lo que llevas muy dentro de ti muévete al ritmo del es hace mejor sino más feliz no importa tu tu religión al final no somos tan tu cuerpo se pone en ambiente en cualquier continente la gente сейчас наваливаем. Здесь магистраль соединяет колон и панама сити то есть там сколько километров 60 наверное дорога а, да? даже меньше, нет? меньше. А, наверное если это колонна смотреть наверное до колонна это вот где-то 60 да но самой магистрали ну 50 наверное ну, да где-то причем магистраль платная и причем довольно дорогая ну, на самом деле проезд по этой магистрали стоит 250 по-моему а, или 150 230 230 230 а, вот машины вот этой 230 да и это на самом деле довольно много потому что считай обратно, и у тебя, смотрите, ставят уже пятерочку. пятерочка в день. Да, при том, что, например, бензин, э, если даже вот быстро ехать, э, бензина на 200 километров это машина ест 20 баксов. Это дешевле чем по франции например ели. сильно дешевле и по франции и по италии страшно дорогие дороги Но если сравнить с той же Венеткой, австрии или швейцарии то здесь стоимость дорог сильно выше В швейцарии например виньетка на год стоит по-моему 35 э, франков 35 франков не, ну это ты... грубо да. 35 баксов грубо так это на год все включено а здесь мы считали что мы можем платными дорогами там, баксов на 150 на 200 в месяц да Ну может быть если ты абонемент покупаешь здесь тоже нет нет, будет... нет нет нет, нет. у нас же есть абонемент то есть в этой машине вот эта вот наклейка а -а. это как раз вот этот вот пас. то есть она привязывается к аккаунту и дальше у тебя -то, с этого аккаунта списывается. так вот мы проезжаем везде в панама сити Через вот эти вот ворота, в которых людей нет. То есть там технически нельзя заплатить по-другому, чем вот так. Ага. Вот, и это я сказал, цену уже вот такой. Вот, кстати, мы вот проезжаем, вот цены. 2,30, да. за легковую или за мотоцикл. Кстати, жлавьё, то, что я не делаю, что у них плата за и за не гружёное Ну да. Ну, при этом за мотоциклы а за машину одинаково. Логика. Лыбка логика. Ну что, Гринга, расставайся с деньгами. Здравствуйте. Так, это вот мы заехали на платную магистраль, которая внутри города. Да, да, да, это вот мы ехали по автобисту, с нее повернули направо, вот эта штука, по которой мы сейчас едем, это называется... Коридор, коридор Норты, это да, северный, северный коридор. коридор. Еще есть забавное, они используют вот это, то есть вот это кажется, что это не полоса, и кажется, что здесь ездить нельзя, и это вообще обочина на самом деле ездить здесь вполне можно и мало того именно отсюда ты э, совершаешь поворот направо причем э, это странно но здесь она практически везде вот эта сплошная посмотрите вот сейчас вот этот карман до карман то ли отдыха то ли мобильного телефона ну короче здесь написано параэмергензия это значит что в случае, в случае аварийной да. какой-то что-то да. случилось да. Но, но там э, обратили внимание там э, разметка прерывистая а здесь везде, она сплошная. То есть на эту разметку никто внимания не обращает. Так вот, про ограничения. На автомагистрали, вот на той платной, ограничение 110, и там всегда есть две засады. Я тут много езжу, и две засады я знаю, где они находятся. Стоят мотоциклы, сначала один с радаром, и потом через некоторое расстояние еще второй мотоцикл. Дежурят парами и обелечивают подряд. Вот. А остальная полиция с радарами больше не видел никого нигде. Хотя, например, в городах скорость скорости очень низко. Тут есть места, где вообще 35 разрешено. 35 не миля, а километрах. Тут все в километрах. Такс. Да, да, да. Тут у нас Дина сейчас зайдет, ей нужно купить рамки. Потому что это вот у нас художественная галерея для ее картин. А наша задача, мы сейчас идем перекусить. Ну что, вы готовы? Так, мне дай, Так, уж, на, написано уже. Hola. Hola. Bueno. Oh. Hola. Hola. Hola. Так, а вот. Не написано. Это сладкое. с <звучит> Mm -hmm. Мне кажется, что это должно быть с курочкой. Да, лицо. должно, но она сказала, что это дульси. Да. Ну что, ты как всегда недовольна, да? Саш, возьмешь вот эти вот, Я вот, возьму вот, тоже. Типа супераккуратно, потому что там картон, он. Который, кстати, вы Да. Да я одну возьму тоже. Так а -то же Ну так давай, гос. Вот. И что? А, испортишь меня. Это ты испортишь. Грасис. Да. Что, Дина, будет у тебя Арта просто завались? Вот, такое, знаешь, вот такие высокие здания в Панама Сити. Это просто жилые дома. Necesita tomarse otra botella, esté en una sola bailando mi ritmo, sabe que no es más de lo mismo. Todo se mueve, mira la que bella, no necesita tomarse otra botella, esté en una sola bailando mi ritmo, sabe que no es más de lo mismo. Abrete al momento, aquí no hay por qué culpirse, bailar, es la mejor forma de desinhibirse, ey No te pongas pero ni freno, que la ganas se tenemos. Так, вот мы приехали в отель. Ну что, ты довольна или нет? Чему конкретно я Картина. довольна? Картина. Картина? Ты говоришь в Куран? Да. Который не, не знаю, вот наш отель. Сейчас мы сюда заезжаем. Туристас. Итак, вот заходим. Такой вот умывальник. Это я. Так, идем дальше. Здесь у нас шкафчик, в котором есть все, что надо. Ну и вот вот здесь такая большая кровать прикольная рабочий кабинет и вот такой вот вид на соседнее здание Вон балкончики у кого-то стоимость отеля этого на один день 100 баксов arriba las la todo el mundo que hoy se brinda por esta vida tan linda y bucí y bailando mami la pasamos de acachi bail me baila me bailan bailando А у нас уже утро, и мы пришли на завтрак. Улыбайся. Как вы понимаете, вечер в Панама-Сити был веселый. Вот человек, который не пил. Вчера. А вот человек, который пил вчера. Доброе утро. Доброе утро. А Саша, которого мы потеряли, но уже сегодня. Так. Так. Сейчас я вам покажу, что у нас здесь происходит. Вот. Маракуев? Да, да, для себя. Что же это такое мне принесли? Что это у тебя? Это маракуевый напья. Маракуевый. Напий маракуевый. На, на, напи ругается это мое утреннее панамское пиво бренда Пахмелье. бренда о похмелье ну у меня вот это тоже вкусно Сегодня случилось гастрономическое открытие, когда меня спросили, какой прожарки мне сделать таблетку, я даже гугли в буду. Медиум-рэр? Инну мы потеряли, она со стервенением чешет а пузика телефону. Какая-то вкусная штука. Даша, а у тебя тут что? У меня все невкусно. Все невкусно, ты всем недоволен? Да. Мне тоже Мне не нравится. нравится. <смех> так, мы сейчас находимся. Этот район называется Коста дель-Эсте. Посмотрите, какие здесь дома большие. Это новый район. И это, ну, не то чтобы там прямо спальный район. Но это тут такой жилой район, новый со всей инфраструктурой. Очень прикольный. Там торговые сети. Прикол по нам и в том, что здесь совершенно нету никаких парков. Здесь вот все такое по делу. Есть дорожки, есть дорожки для велосипедов, дорожки для самокатов. Но, в принципе, вот так вот, чтобы прийти погулять, ну, наверное, там ботанический сад какой-то, можно зайти. А так, в принципе, все. Но торговые сети здесь, ну, как обычно, большие супермаркеты. Он, кстати, строится там дом вдалеке. прокатные самокаты это постоянные пробки тут конечно с трафиком полная жопа причем есть дороги которые нормально проездные но основные дороги это вот вот такое вот и стоишь тут полчаса наверное если не больше ну что саша девочек высадили теперь начинается настоящая мужская тусня. Ты уже поставил до ближайшей бутонарии? Нет, я поставил до ближайшего аэропорта, потому что у нас в машине закончились колодки. И сейчас наша задача сделать так, чтобы... Ой страх тут происходит. Да. Нам должны а выдать новую автомобиль из испорченного. Да, испорченная. Этот испортился. Испорченная кляча должна быть заменена на нового боливара. Интересно, будет слышно на камеру вот этот звук? Вот это, короче, так сейчас работает тормозак. Там уже давно нет самих пэтс, накладок. Остались только металлические части. Сейчас мы тормозим металлом по металлу. Брутально. Отвратительные дела ты делаешь, Саша. Вообще, мне так не нравится этот звук просто. Оно причем так еще может довольно долго тормозить, но проблема в том, что у нас It's уже девочки it. не хотят с нами ездить. У нас плохо звук. От нас плохо неприятно. звук. И пахнет, опять же, не очень, когда резина горит. Да, да, да. Ну, не знаю, слышно на камеру или нет, но, конечно, каждое касание тормоза это прям… А ты как-нибудь чуть, чуть будем дальше ехать, ты просто нажми на тормоз, и ты поймешь. И вы все поймете, это жесть эту. Каждый раз как-то тормозит, аж все сжимается. Ну, мы, кстати, наконец-то выехали уже на автописту. Ну, да это вот у них это вот южный магистраль вот коридор норт это северный а вот это это вдоль моря ну вдоль океана дорога вот мы сейчас будем проезжать э, сбор денег и, и я думаю что здесь пробок у нас уже не будет практически до аэропорта Класс. Но есть на это шанс ну и вот такая вот тут архитектура красивая тут на самом деле прикольно причем вот тот район когда мы сейчас едем тут в аэропорта это прям новый район э, с широкими проспектами достаточно такими зеленый э, с видом на океан Новые здания, там инфраструктура вся есть, торговый мол большой. В общем, все-все-все-все-все там есть. И видно, что он такой, что это район новый, район такой достаточно состоятельный. Потому что автомобили дорогие. Тут, кстати, в целом, по нами машины довольно дешевые в основном. Здесь же, все здесь же все-таки машинами пользуются еще очень утилитарно. Да, это... Да-да, это чисто средство передвижения. Они поводу пейтетах не мне даже и близко. Это в странах... Не очень развитых там машина это элемент статуса а в панаме это просто какая-то кляча которая тебя возит и в принципе да, так да, работает да. Слушайте, вот мы сейчас будем проезжать вот эту автоматическую систему оплаты ну, через наклейку вот я рассказал uh -huh, uh -huh, вот, ну причем, короче, тут смысл какой, тут нельзя сильно быстро ехать, что иначе оно не успевает читать, и тогда ты находишься в жопе. То есть у тебя э, ридер стопа, раньше находится, и тебе приходится, во-первых, оттормаживаться, во-вторых, потом вообще жопой сдавать, чтобы он номера считал. А вот, кстати, вот здесь вот океан. Видите, вот я не знаю будет наверное видно э -э, волны которые вдалеке идут это просто мель потому что сейчас это э -э, у нас полный отлив и здесь высокие отливы до метров 5-6 и вот это вот все сейчас заливается водой полностью и мост находится практически на уровне воды а вот это вот там где барашки на волнах видно это как раз вот то что мелко и, и вот ближе сюда это уже просто дно Видно дно дна. Причем, слушай, э, смех-смехом а реально ведь э, настолько отошло. То есть да, да, вот да, до да. воды, вот да. это же не вода, это, это же по сути нет, это это грязь, грязь. Грязь. Да, да. да, да, да, У тебя на сколько оно отошло? Метров триста? Да, больше. больше. А здесь больше, здесь очень далеко отходит. Тут километр может отходить. Mm -hmm. Местные говорили, что здесь транспорт дорогой, что и машины здесь дорогие, и мотоциклы дорогие. Единственное, я не уточнил, в сравнении с чем. Если с американскими ценами, то, наверное, если с европейскими, я думаю, что по любому здесь дешевле. Ну, ну, здесь, например, и бензин же сильно дешевле, чем в Европе. В Европе сейчас сколько? 2 евро? Ну, здесь 1,0? Сколько? 5? Даже 1,0? Что-то такое было. Да-да-да. По баксам когда заезжаешь на заправку а там магазин все по ПАКСу. дайте мне бензина пожалуйста 50 раз по ПАКСу. вот мы сейчас подъезжаем к аэропорту здесь такая красивая дорожка все такое зеленая бляча жутко орет тормозами просит пристрели меня это мой просится в сервис. Вот <с эти <с огни, вот да, они, да, они вот стоят. Это да. приводные огни и полосы. Они очень ярко светят. Я только вот когда ехал вечером... Они слепят. Туда, туда, туда, терминал. Они слепят просто капец. Ну да, вот же получается садится самолет. Да, да, да, да, вот, да, вот да. же у тебя идет. Вот туда и вот дальше начинается вот там взлетная полоса. Да-да-да. да. тут да, да, да, две. Вот одна да. вот эта, а вторая там с другой стороне Ну то есть нигде не говорят вообще ну, никак. место есть. А, тут э, тут хер... не-не, тут надо именно эта Туда куда надо? Да, секс-паркинг. Ага, понял. Сейчас, шесть, И вон он, секс 7. 8. Короче, ну, вот какая тут... Какая вот наши Вот uh -huh. это вот? Нет, я хочу... Вот большую. Большую хочешь? Так. Вот такую. Ну, пикап прикольно. А, ну да, кстати, за панели забрать. <laughs> Нормальная идея. Так, ну что. Мы приехали. Вот это умиральная яма для автомобилей 6 идем ругаться и менять вот была наша кляча старая некрасивая а стала шикарная отличная машина была плохая злая машина дохлая стала живая хорошая серая Нам Окей. Готовы? Окей. Пульс. Ну что, как тебе твоя каратия по сравнению с прошлой ну, вот Это вообще новая. Вот этот пробег всего 60 тысяч. 65 всего. Да, 65. 65. Да, интересно, как ты думаешь, это сможет усилить 2000 километров? Та вот не смогла. Не справилась задача. Не справился ну, Нет. Там меньше, чем за 2000 километров. Слабая животное. животное, ну, это, кстати, такая же кляча, но, слушай, mm -hmm. совершенно, Но совершенно другие ощущения. нет, ебаная. То есть, нет ощущения, что... Ну, реально, слушай. Что Смотри, выезд, вот, короче, вот там. То есть, ты понимаешь, то есть, вот у нее как-то ощущение, что она какая-то менее, это самая, менее уставшая. Потому что вот ту, я когда забирал... Не, Что-то такое. Потому что я когда ту забирал, то Самое, то у меня прям сразу было ощущение, ну когда я проверю, а, блядь, мы же не можем сейчас подвеску проверять. У нас С так. картины у нас нельзя. Кокина, нельзя. Тебя Дина блядь. сделает. Картар. <связывая> яйца. <связывая> да, картар. Яйца. яйца, яйца, Буду я как пера. Только, <связывая> <связывая> только без яиц. Как пера, только без яиц. Как пера, только без яиц. Как ты сейчас. <связывая> Шансы. <тебе. связывая> так, все, мы из Панамы уезжаем. Так, давай, хвали. Хвали. Ина. Хвали. Хвали, как обычно, ты это делаешь. Молодец. Вот. Короче, вот такая у меня теперь новая шляпа. и на хвали еще. Песни, пей, хвалебные. А он размещался. Слышишь, А ты вообще руку целуй. Короче, все. Я в красивой шапке, которую мы здесь купили. Настоящая, между прочим, панамская Панама. Панамская Панама. Мы едем домой в Пуэрто Линдо. Диночка, скажи, пожалуйста, ты знаешь, что ты стала официальным артистом вот этих эко-подов? Уже официальных, ты уже идешь вешать свои картины в это прекрасное сооружение, ты знаешь об этом? Нет, что я делаю вообще с этими двумя картинами? Это картины вообще или что я несу? Я не знаю, ну то же я делал все, а ты-то что? А ты чисто неси. Несу, да? Короче, у нас... Вот увидите этот под. Это... Это лонч сегодня будет этого прекрасного экопода. Первое открытие будет в Панама-Сити, а завтра будет здесь. И в нем будут висеть эти картины Дины. И я вам больше скажу что эти картины будут во всех домах, если люди этого захотят. Во всяком случае, в официальном, Оля -оля. Во всяком случае, в официальном предложении от Ocean Builders это будет. Ты довольна? Сма? Посмотрим. We we can leave it easily. or longer, yeah. See how the light catches that? Yes. That's, that's beautiful. beautiful. And now you see what he was talking yes, about. You you yes, you see. я еще пока не Ну что, друзья, совершенно не яхтенный ролик подошел к концу. Мы вам показали, как мы проводим время, когда у нас есть желание, возможность. И мы готовы потратить 3 часа или даже 5 своего времени на то, чтобы доехать в Панама-Сити, потому что именно в этом городе происходит вся социальная жизнь, а не вот эта деревня, в которой мы находимся. Здесь, конечно, есть свои плюсы, но если вы хотите там йо хо, -хо или что-нибудь такого, повеселее, вкусной еды, хороших напитков, то, конечно, вам нужно будет попасть в Панама-Сити, как это сделали мы. Вот такой вот формат видео появился. Инстаграм, телеграм... Все ссылочки в описании, подписывайтесь, у меня для вас там много всякого контента. Не забываем подписываться на наш YouTube, проверяем подписку, колокольчик. И до встречи в следующем выпуске. Пока!